Тренд осенний осени. Crossbody. Фабрика Оливис. Очень красивый, ярко-красно-алый цвет. Динамичная отделка позволяет сумке быть молодой, независимо от возраста. Ее обладательницей. И позволяет комбинировать с огромным количеством одежды. Эти цвета комбинируются вот так. Вот с этими цветами. Более подробное видео смотрите вот здесь. Сумка очень красивая, выполнена идеально. Красивая отделка. Изумительный подклад. ХБ. На задней стенке карман на молнии. Одна небольшая ручка. И вот такой вот красивый ремень. Вот такая красивая кроссбордия. Размеры. Сумки цену оставляю вот здесь. Мой номер телефона восемь девятьсот четыре, четыреста,